Сегодня праздник называется святки. Скажите все вместе. Святки. А святки в русском народе называются святки, калятки. Скажите все вместе. Святки. Калятки. Правильно. А почему говорят святки? Да потому что эти дни называются святыми. В этот день родился Иисус Христос. И на небе загорелось. Вифлеемская? Мина. И люди стали ходить друг к другу в гости и петь песни, которые называется «Святки "Колядки". Давайте же и мы с вами споем эту «Святку калятку». Осень осень, осень, осень, осень, осень, завтра, осень, завтра новый день, день. Не дадите пирога, мы корову за рога. Не дадите пышку, свинью за ладышку. Не дадите хлеба, сащим в печке деревья. Ну, там лапку, стащим с печки бабку. Ой, мороз, мороз, мороз, не вели долго стоять, вели денег подавать, открывайте сусучки, доставайте пятачки, сеем, веем, посевать.